Российские дальние бомбардировщики Ту-22-3 вновь появились в воздушном пространстве Белоруссии. Два российских Ту-22-3 8 февраля провели очередное, уже третье по счету патрулирование в небе над Белоруссией. Как и несколько дней назад, полет продолжался около четырех часов, но на этот раз в сопровождении российских и белорусских истребителей. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, на некоторых участках полета к Ту-22-3 присоединялись белорусские Су-30 и российские су 35 переброшенные в Белоруссию из Восточного военного округа. После проведенного патрулирования, выполненного успешно, все самолеты вернулись на аэродромы базирования Ту-22-3 в Россию, а Су-30 и Су-35С в Белоруссию. Предыдущее патрулирование Ту-22-3 в небе республики, состоявшаяся 5 февраля, проходила без сопровождения истребительной авиации. Белоруссия открыла воздушное пространство для российской боевой авиации в ноябре прошлого года. Причиной этого стало стягивание войск НАТО к границам союзного государства. Российская авиация приступила к патрулированию границ республики. В небе Беларуси уже неоднократно побывали многоцелевые истребители Су-30 ВКС РФ дальние бомбардировщики Ту-22-3 и даже стратегические ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь». Появление российских самолетов привело в замешательство соседей Белоруссии, а некоторых так и вовсе напугало. Речь идет об Украине, власти которой уже заявили, что Россия получила еще одну площадку для вторжения, а воздушное пространство республики может быть использовано для нанесения ударов по стратегическим объектам Украины. Всем спасибо за просмотр.